Ну, да, можно войти. Можно войти, да? Здорово! Еще раз. Решат. Ну да, ты, ты был прав. А я жутал у меня три месяца. Здоровая, да. Еще забыл эту спортивку надеть. Ты позвал меня в соседнюю комнату? Да, ну, я позвал. Ну, да, я сказала, что это соседней Так, тут. Вот. Ну, ну и ладно. Ты-то что-то сказал там в конце, что-то пролил. Да? И ну, вот ну, друг ну. друга перебиваем. Согласен. Вот. Что ты там показываешь? А, Ты рисуешь, что ли, или пишешь в тетрадки. Как я вижу, а ты лимонад колокольчик. Блин. Будешь? Мы с тобой да. друг друга перебиваем. Ты или я тоже пролил. Ладно, да. ладно, как ты видишь, я пишу в ну, да, как ты тоже, в тетрадке, yeah. в другом смысле. А, ладно, давай, а, а пока. Да. давай, пока, пока, повидаться с тобой, рад был повидаться, удачи, ну, пока, а я пока да, пью этот лимонад со вкусом колокольчика.